Друзья, я вас приветствую. Сегодня будем говорить про Nibble Framework, вернее про его версию 6.1, она последняя на текущий момент. Шаблоны претерпели много-много изменений, и я хочу их представить более подробно, рассказав про то, как их использовать, для чего они нужны, и что, собственно говоря, изменилось. Также будет немножко демонстрации, ну, надеюсь, что немножко. Вот, собственно говоря, от вас требуется... Не пропускать новые видео, чтобы быть в курсе того, какие изменения творятся с фреймворком. Для этого нужно подписаться на канал, собственно говоря, поставить галочку и колокольчик. В общем, все как обычно. Давайте переключим на следующий слайд и поговорим о том, собственно говоря, что это такое него фреймворк и с чем его, собственно говоря, едят. Итак, давайте быстренько пробежимся по основным э, параметрам, которые есть в шаблонах, и для начала определимся, что это такое. Animal Framework ⁇ это набор из двух шаблонов, в котором э, в одном есть сервер, сервер авторизации, а в другом, собственно говоря, нет. То есть легко состряпать один э, сервер авторизации и кучу всяких из другого шаблона микросервисов, которые будут подключаться к этому серверу авторизации, собственно говоря, аутентифицироваться там и авторизоваться. Дальше. Nibble Framework содержит работу с базами данных в режиме In Memory. InMemory. Ну, он построен на Entity Framework и, соответственно, легко может трансформироваться для работы с любой базой данных, который поддерживает ну, через провайдеры, так называемые, именно Entity Framework. Собственно говоря, это тоже легко делается. Ну и надо сказать, что есть несколько вариантов реализации Minimal API, Full API, контроллеры, Endpoint. Там на самом деле их много и, и, надо сказать честно, их поддерживать уже достаточно сложно, будет остановлен рост вот этого количества вариантов, останутся исходники, а, а будет основным использоваться Minimal API, и, в общем-то, ну, нужно понимать, что это будущее. И это не просто так, а потому что .NET, собственно говоря, фреймворк, сам меняется, меняется API, который строится при помощи вот этих самых встроенных шаблонов Visual Studio. И все сводится к тому, что в какой-то момент это будет заменено всеми остальными. То есть этот минимальный API заменит все остальные подходы для реализации. Ну и, в общем-то, соответственно, Nibble Framework не заставит себя долго ждать. В этом тоже будет меняться. Теперь коротенько. Для чего нужен, собственно говоря, этот Nibble Framework? Ну, во-первых, он... Давайте я расскажу, на примере себя. Я его создавал для того, чтобы облегчить себе жизнь. Вернее сказать, облегчить старт разработки процесса. Как это выяснялось? На самом деле, мне бо это была такая песочница, да, которая позволяла быстро настряпать микросервисную архитектуру без дополнительных настроек, каких-либо там авторизаций, каких-то вот пермишенов. То есть, каждый раз настраивать вот эту систему, чтобы можно было проверить там пару-тройку кликов, это было сложно. Ну, во всяком случае, не быстро. Да? И получилось, что я себе сделал такой Unable Femwork, который позволял это быстро состряпать. То есть, я прям из шаблона настряпал себе микросервисную архитектуру. В одном микросервисе создал один метод. В другом микросервисе создал третий метод, авторизовался на четвертом, и вот эту вот систему она мне позволяла вот как, как бы таким вот экспериментальным путем находить решение определенных задач. Ну, в общем, какой-то момент времени я по такому принципу работал. И, в общем, это решало у, уйму проблем и создавало непосредственно... Вот прям быстрый старт процесса разработки. Естественно, что созданные э, вот эти вот проекты можно было развивать дальше, удалять одно, добавлять другое. Но ну и по части удаления, добавления мы сейчас поговорим немножко дальше, какие возможности шаблон себе несет. Ну и надо понимать, что в нем уже реализованы основные настройки, которые позволяют реализовать те или иные возможности, тот или иной функционал, который пригоден, в общем-то, как для начинающих разработчиков, так и пригоден и для профессионалов. Есть ETEC, например, который позволяет кешировать определенном уровне запроса на сервер API, ну или есть например, использование там unit of Work Pattern или допустим Clean Architecture или даже собственно говоря, вот этот Vertical Slice Architecture, который позволяет по папкам разложить фичи, которые используются в системе. Ну и надо сказать, если опять же говорить про шаблоны, что эти шаблоны себя представляют. Итак, первый шаблон, он с OpenID Dict, это альтернатива Identity Server, который, как мы знаем, со скорого времени стал или станет платным, то есть он потерял поддержку и, в общем-то, уже не развивается, мы поэтому перешли, вернее, мне пришлось этот Enable Framework перевести на OpenID Dict. Но надо сказать, что и Identity Server и OpenID Dict они оба реализуют э, AOS 2.0 спецификацию. Ну, вернее, там пачка этих спецификаций. И э, так или иначе они очень похожи. С другой стороны э, Identity Server, напоминаю, он такой более коробочная версия. То есть почти все в нем было реализовано. Запускаю и В отличие от OpenID Dict. И поэтому э, в шаблонах, э, опять же, я внедрил возможность то есть я внедрил реализацию этого, реализовал вот этот open iDedict авторизацию, внедрив при этом разные механизмы, которые, собственно говоря, помогут вам посмотреть, как это работает и реализовать их у себя. Ну и второй шаблон, он без open iDedict модуля. И если первый называется identity модуль, а второй называется просто модуль. И, собственно говоря, из этого можно построить. Кучу микросервисов, да, где у вас может быть один главный identity модуль, и к нему могут пачка модулей подключаться. Вот таким вот образом можно построить микросервисную архитектуру, прям буквально там в 2-3 тыка. Ну и, собственно говоря, каждый из этих шаблонов, в зависимости от того, что вы реализуете, может быть использован как бэкэнд для вашего Приложения. Ну, например, для UI на Blazere, чтобы ваш вот этот вот Blazor ходил и авторизовался на Identity сервере, ну, в смысле на Identity модуле, достаточно его создать вторым проектом, в общем, все на самом деле легко и просто, теоретически, это будут два репозитория, разные публикации, ну, мы уже об этом много раз говорили, и я думаю, тут не нужно больше деталей. Ну и самое главное, оба шаблона построены таким образом, что один, то есть Identity модуль, он может авторизовать все сервисы, которые созданы из второго шаблона, то есть передаются роли, авторизуются пользователи, в систему введены уже изначально пользователи, которые регистрируются через СИД, но ну, мы этом тоже чуть попозже поговорим, я это покажу на практике. И вот то, из-за чего вот эти шаблоны создавались, это помогает решить кучу проблем. Ну, наверное, нужно показать, что. И давайте вот начнем с того, что создадим этот identity-модуль, создадим другой модуль, другой микросервис на базе другого шаблона, авторизуемся одним и тем же пользователем, я покажу, где он лежит, на разных сервисах, мы создадим нового пользователя и попробуем получить метод, то есть результаты выполнения метода getRolls на обоих сервисах. Ну, это опять же, скажу, запрограммировано, прям в шаблоне, ничего писать не нужно, просто запустить и все. Давайте переключимся в Visual Studio и посмотрим, как это работает в деле. Ну, для начала, как вы понимаете, нужно этот Nimble Framework установить. У меня на сайте, то есть в моем блоге есть раздел, называется Nimble Framework. И, собственно говоря, единственное, что вам нужно будет сделать, это найти статью «Установка Nimble Framework». Собственно говоря, вот эта статья, и надо сказать, что со временем ничего не поменялось, установить его можно как для клей, так и, собственно говоря, например, для .NET командной строки, но ну и даже где-то вот для райдера есть пачка шаблонов, как они устанавливаются, здесь все описано, прям написаны команды, я думаю, что... А, даже есть даже э, как удалить вот. но э, я думаю, что не проблема будет установить, у меня они уже установлены, вот моя Visual Studio и собственно говоря, выглядит они примерно теперь вот таким вот образом попадает обычно в самый конец это просто шаблон, который э, собственно говоря без Identity Framework, а этот соответственно с Identity Framework 2.0 на базе OpenID ну и давайте начнем с того, что создадим проект, который будет на OpenID Dict. Я буду создавать его сюда. Теоретически можно изменить название. Но ну, я оставлю специальное название, которое есть, есть, чтобы апеллировать к тому, чтобы есть Identity Module. И вот таким вот образом я его нажму «Создать». Теоретически мне больше ничего не нужно делать. Сейчас Visual Studio создаст из проекта из шаблона «Проекты». И, в общем-то, единственное, что мне остается подождать, нажать кнопку «Запустить» и в режиме memory все запустится. И, и все. И можно будет даже уже дальше смотреть. Ну, вот видно, что Visual Studio. Да уже не видно. Ну, вот ее работа, Вот сборки установились. Вот фреймворк. Я нажимаю «Старт». Ну и вот запустился шаблон, напоминаю, в нем есть свагер, и здесь есть описание того, что это, собственно говоря, такое. Ну и есть пару-тройку методов, которые, собственно говоря, сделаны для демонстрации, ну, некоторые из них, да, ну, например, вот этот вот сегмент сделан для того, чтобы демонстрировать, а это уже для того, чтобы управлять пользователями. И надо сказать, что вот эти вот все... Вот эти вот все методы, они защищены, то есть без авторизации сюда не попасть. И я, допустим, вот хочу посмотреть список тех, которых у меня есть. Давайте здесь поставим нулевую страницу 5 на 52, тоже неплохо. И мне выдается сообщение о том, что я не авторизован, denied, то есть 401 ошибка, и я в новом шаблоне реализовал возможность авторизуются по код flow авторизации uh, то есть авторизайшн код fl flow то есть я нажимаю авторайс выбираю обязательно scope у меня открывается страница сервера авторизации это пользователь который у меня зарегистрирован в системе я нажимаю вход соответственно произошла авторизация более того это все прописалось в кукисы и на самом деле это очень круто работает. Вот после того, как OpenID дидикт я подключил, я просто не нарадуюсь. Ну и теперь я запускаю этот метод execute get paged, И, собственно, вы видите результат выполнения на экране. Ну и, собственно говоря, так для и других методов, например, getLogsbyId try выполнить. Да, именно такое. И, в общем-то, вот он, собственно говоря, здесь перед нашими глазами и если говорить про OpenID template ну, то есть про шаблон с авторизацией, то есть identity module, модуль, то вот, вот так вот он работает, пользователь, который есть э, внутри системы, он регистрируется через систему э, definition, про них чуть попозже и давайте теперь откроем еще одну Visual Studio, создадим еще один проект, но ну, уже на базе модуля простого ну, в общем-то, я их уже использовал, поэтому они у меня переведены в режим часто используемых или недавно используемых. Ну, теоретически, ничего не повлияет не создать другой модуль. Вот модуль 3. У нас Identity Model 2, а этот модуль 3. Сейчас Visual Studio повторит действия, которые она провела с предыдущим проектом. Ну и в общем-то, собственно говоря, мне нужно только опять подождать. Я также могу нажимать старт. Я напоминаю, что у меня уже вот работает Identity модуль. И он уже готов принимать запросы от других сервисов. Так, система установилась. Я запускаю второй. Давайте я даже сделаю вот так. Нет, я что-то остановил. Да, я неправильно сделал. Давайте я еще раз вернусь сюда. Так, это Identity модуль. Запустим его. Ой, так, и где он? Вот он. И какой-то из них, какой? Теперь нужно определить. Так, вот просто модуль. Мы... Я прицепил его к потолку, ну, чтобы она не скрывалась. И, собственно, вот так вот их сбоку поставлю, чтобы они не мешались. Итак, я... Давайте поменьше сделаем. Я запустил OpenIDDict просто, и теперь у меня есть запущен, то есть с, с сервисом авторизации, и есть просто темплейт, и на нем делаю вход того же пользователя. Надо говориться, что здесь уже реализован другой вход, то есть по токену, но который получается на... В сервере авторизации. Я сознательно сделал два вида авторизации, чтобы можно было посмотреть либо в том шаблоне, либо в том, как это устроено. И здесь авторизация по токену на базе Service to Service Communication. Это тоже, для примера, сделано. Вот, как вы видите, токен получился на сервере авторизации. Я авторизовался, нажимаю ОК. И, собственно, теперь могу пойти и вот этим пользователям получить список своих ролей. То есть я, как пользователь как-то там, микросервис yopmile.com имея роли администратор и менеджер и собственно говоря, здесь я уже тоже авторизован, ну вот как работает Authorization. делаю get GetRolls и собственно, вот я здесь тот же самый пользователь, только уже на другом сервере я работаю там и там с одним и теми же пользователями, с, с одними и теми же ролями но естественно с другими пользователями дальше смотрите теперь можно сделать следующее вот у меня для вот этого сайта 100001 это у меня сервер идентификации то есть identity модуль. я здесь делаю clear side data и сделаю лог log, logout потому что в cookies сохраняется сейчас у меня здесь вот уже ничего нету теоретически я могу зарегистрировать нового пользователя то что я хотел показать потому что такое понимание как permission разрешение которое построено на базе клеймов это очень важно потому что на базе ролей но ну, смотрите опять же краткая справка microsoft давным-давно отошла от реализации ролей в своих фреймворках для идентификации и перешла на сторону так называемых клеймов да? и собственно говоря даже вот этими клеймами идет реализация вот этой ролевой системы то есть вы и то и то увидите это поддерживается но даже система ролей теперь реализована и поддерживается на основе клеймов надо понимать как работают клеймы и вот здесь Собственно говоря, я могу чуть позже продемонстрировать, вернее продемонстрирую точно, как это работает В частности, я сейчас хочу зарегистрировать нового пользователя Я нажимаю register, я нажимаю try it out ну, Давайте пароль здесь нужно чем-то посложнее придумать, потому что она его не пропустит Нет, давайте я запишу пароль на английском языке и повторение пароля, я не помню, используется это или нет. Но теоретически вы можете создать свой VueModel и использовать вдоль и поперек, как захотите. Итак, я сейчас не авторизован. Я стер куки, я нажимаю «Регистрировать пользователя». У меня пользователь зарегистрировался, я копирую адрес. Я иду сначала в этот сервер, в смысле в на сервер авторизации с этим пользователем. Нажимаю ОК. Здесь завожу уже другого пользователя. Пароль. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Э, в общем, как-то так. Нажимаю Вход. Я зашел. И теперь могу дернуть уже, собственно, где-то тут были Get Rolls. А вот они уже другим пользователям, выполняя, и смотрите, у меня уже здесь только менеджер, да то есть, ну, там в системе заложено регистрирование только в режиме менеджера, то есть, опять же, повторюсь, у меня роль менеджера, но она реализована на базе клеймов, и в этом шаблоне описано, как это сделать, прям на конкретном примере. Давайте теперь дальше сходим. Смотрите, на этом я могу получить, кто я и что я. А теперь иду на другой сервис, который просто микросервис template. И снова нажимаю «Logout». У меня стерся, соответственно, токен. Завожу нового пользователя, то есть того, которого я зарегистрировал. Завожу пароль. Нажимаю авторизовать. Я авторизовался. Я получил, собственно говоря, токен. И теперь могу дернуть этот метод уже. Нет, не надо ничего сохранять. Я сам все помню. Get roles, вот для этого пользователя. Но ну, смотрите, здесь сейчас будет какая фишка. Вот, обратите внимание, что у меня теперь здесь статус 403, то есть forbidden, то есть запрещено, несмотря на то, что у меня есть куча ролей, ну, вернее, одна роль менеджера, у меня есть токен токенитризация, у меня сработало э, 403, то есть у меня просто запрещен вход в эту на этот метод. И, собственно говоря, давайте теперь посмотрим, как это устроено, ну, немножко поглубже. То есть, э, еще раз, э, вот... Авторизация, безопасность, оно в системе обычно самое важное, и здесь в этих шаблонах, вот эта самая авторизация, аутентификация, пермишины, клаймы, роли, оно показано во всей красе, всем тем, что вот можно сделать, какие фишечки можно использовать. Клаймы, корсы, пермишины, все здесь показано прямо в реальном коде, и, собственно говоря, это видео этому доказательства. Итак, смотрите, что у нас теперь есть. У нас есть два сервиса. В одном сервисе. Дернул пользователь, вновь зарегистрированный Геатролл, в другом нет. И вопрос складывается, собственно говоря, почему. Давайте отключим Always on Top. Свернем это вниз, теоретически. И смотрите, у меня есть пользователь, который, которому все разрешено. И надо показать для начала... Где он регистрируется? Ну вот, забегая вперед, есть система Definition, где есть Data Seed, здесь используется Definition Seed, сейчас он откроется, здесь есть и Initializer, и здесь есть создание э, как раз конкретного пользователя, который в самом начале э, собственно говоря, создается система при каждом старте в режиме In Memory, то есть он каждый раз сбрасывается, соответственно. И обратите внимание, вот вот на эту штуку. У меня есть policy name. Они создаются и записываются в специальный, так называемый, класс App Permission. И эти Permission хранятся в базе данных. Следовательно, если я создам свои собственные Permission и настрою доступ к ним через этот Permission, вы увидите, что, например, если вернуться... Ну, смотрите, если перейти на Endpoint, собственно говоря, этих самых Get GetProfileDefinition, то здесь, вот здесь, собственно говоря, все открыто. Это в Identity модуль мы вторым созданным пользователям получили доступ к ролям. Мы увидели, что он только менеджер. А просто в модуле, который мы создали вторым проектом здесь, есть Definition, есть Endpoint, вот Profile. И, собственно говоря, вот он, этот Endpoint. И здесь мы видим, собственно... Дополнительное название полиса, то есть помимо того, что давайте прям вот так вот покажу. Здесь есть для getrolls, где он, кстати... Yeah. Так, а вот, get getrolls имеется только одна настройка, вторая, то есть специальная схема там, неважно, не будем давать подробности. А для второго сервиса это для get getrolls метод есть две настройки то есть сюда пропускать и по семи авторизации и по полисе и вот тот самый полиси который собственно говоря пользователь микрос как он там называется -то? макросервис mail, у него это изначально в профиле запихано и поэтому он там может то есть на втором сервисе получить эту информацию из этого метода а для пользователя который создается мной на демонстрации вторым этого полисе нет и соответственно система его туда не пустила в общем то это ключевые моменты на самом деле как это работает и как это настраивается и все настройки которые позволяют определить какому пользователю куда можно лезть и куда нельзя они сейчас лежат в базе данных то есть в специальных таблицах, ну, вернее, они сейчас лежат в базе данных N-Memory режиме. Но, в общем, добавить, раздвинуть рамки использования вот этого вот механизма, ну, в общем-то, не составит труда сделать любую систему авторизации. Там. Ну, ладно, это я уже даю в подробности. Давайте вернемся, собственно говоря, в презентацию. Ну и в общем-то, что мы посмотрели на демонстрации. Мы создали Identity модуль, в котором есть сервер авторизации под управлением OpenIDDict фреймворка. Мы создали второй модуль, который не содержит этого OpenIDDict. Мы попробовали одним, сервисом, одним пользователем авторизоваться на разных модулях. Это сработало. Мы увидели роли и там, и там. И мы увидели, как можно создать нового пользователя, которому по умолчанию были присвоены не все роли и не все разрешения, и мы этим пользователем дернули метод get на обоих сервисах. И увидели, что в одном месте его пустили, в другом нет, несмотря на то, что, в общем, все это было настроено из одного шаблона и работает как бы из коробки. В общем, смотрите, имейте в виду, как это все работает, прямо в код, смотрите, в GitHub ссылочку я добавлю. И, в общем, вот как-то вот так Ну, поехали дальше. Итак, мы заговорили в определенный момент про систему дефинишенов, то есть систему определений для приложения. Она имеет понятие того, что подключено в систему, в какой папке лежит И наверняка вы помните файл, который назывался startup.cs Который наверняка сейчас есть в вашем проекте Как давно вы в него заглядывали, когда подключали новый какой-то модуль там Swagger или там Fluid Validation И вспомните, как долго приходилось искать, как все разбросано по разным местам В общем, наверняка вы знаете, о чем я говорю я придумал такую штуку, которая называется и, Ну, вернее, это интерфейс, который реализуется абстрактным классом, который называется UpDefinition. Собственно, вы видите два метода, которые нужно реализовать и я сделал специальный виртуал, который можно определить в одном и не определить в другом модуле, который, в общем-то, будет подключен как раз к этой системе Definition. Ну и для чего это делается? Допустим, вот все, что давайте так, когда вы создаете новый проект у вас в папке мы будем говорить про minimal API у вас в папке проекта есть файл, который называется программа, и в нем есть все для того, чтобы проект стартанул и в том числе и создание билдеров ой, и билдера, и, ап, и конфигурация аппликейшена и все это накидано в одно место, и вы начинаете туда кидать кучу всего, и потом это как бы вообще не разобрать Ну, во всяком случае у меня так и система вот этих дефинишенов позволяет сделать следующее. Я создаю файл, который называется Command Definition. Наследую его, собственно говоря, как раз от App Definition, вот как вы видите. И пишу Override, как здесь или здесь. И вот то, что там было изначально в проекте, который создается в самом начале, копирую сюда. А то, что в App было, копирую сюда. И, собственно говоря, все. Дальше единственное, что мне нужно сделать, это в самой системе прописать как раз добавление этих дефинишенов, которые автоматически система найдет и подключит их в сервисы. И есть вот еще use definition, я вот надеюсь видно, да, то есть есть app definition подключается и использует эти дефинишны. То есть, ну, здесь еще логер подключается, но это уже нюансы. Суть сводится к тому, что этот файл больше никогда не изменится, ну то есть этот файл, который называется program.cs. И это на самом деле удобно. Почему? Потому что у меня теперь есть пачка, папка, если хотите, определенных дефинишенов, которые я подключил к системе, и они лежат каждой в своей папке, в своем файле, и если что-то нужно добавить, я создам новую папку, или открою нужный мне definition и сделаю в нем изменения, и надо сказать, что common уже есть из коробки. Дальше у меня есть definition, который называется course, я чуть позже покажу это все. В котором реализована настройка системы course cross-origin, если помните, что такая штука. И это подключается как отдельный definition. То есть я могу просто закомментировать этот файл, и у меня отключится course, или раскомментировать course, включится, или скопировать этот course с какими-то определенными сложными настройками, и просто перенести один этот файл в другой проект. И там он автоматически подключится. Ну, я думаю, что вы мы мысль уловили, как это работает. У меня есть Data Seeding, в котором мы уже успешно полазили, посмотрели пользователя. То есть я точно знал, куда идти, я точно видел папки, в которых лежит, я открыл файл и увидел прям, ну, я думаю, что вы поняли, что это работает очень быстро. Дальше у меня есть также db-context definition, который определяет подключение к entity framework. И там все настройки для его старта, в том числе и настройки in-memory режима. И если я захочу вдруг переключиться на Другой режим, ну, например, на MySQL или на, или, там, на Postgres SQL или, там, я не знаю, на MSSQL, то я точно знаю, в какой дефинишн зайти, где, какое подключение изменить на какой э, код. У меня есть Dependency Container. Опять же повторюсь, у меня ä, Dependency Container это регистрация в сервисах разных интерфейсов, но есть интерфейсы, которые связаны ну например с Data Seed, или с курсом или с DBA контекстом И ä, они влияют на работу системы именно этого модуля. А в Dependency Container, вот в этом дефинишении я определяю те интерфейсы, которые нужно где-то там использовать в других местах, в контроллерах, ну здесь контроллеров нет, в Endpoint, или в других сервисах. И это то, точно того, где лежит у меня так называемый composition root моей системы, но ну, с точки зрения бизнес логики. У меня есть error handling, это такой, ну может сказать бонус, до да, который все ошибки заворачивает в JSON и выкидывает на UI, то есть их легко прочитать, ну, там не знаю в любом реакте, в любом view или там не знаю в любом другом фреймворке и распарсить и посмотреть, как это работает, почему это, вернее, не работает. Также есть etag генератор который, собственно говоря, создает специальную штуку, которая называется etag, который позволяет ну, хитрым образом э, кэшировать запросы на сервер, то есть там, если etag изменился, то есть хэш запроса изменился, то нужно делать запрос, если нет, то не, не делается запрос, это реализуется частично на фронт end стороне, когда нужно проверять хэш этого e -tag. Ну, в общем, есть такая система, на самом деле она может очень сильно увеличить производительность и в некоторых проектах мне это чем-то довелось сделать. у меня есть Fluent Validation Definition, который просто в одном файле подключает как раз свою валидацию через Fluent Validation, этот фреймворк то есть через NuGet Package если у меня Fluent Validation не нужна, я ее тупо отключаю и собственно говоря вместе с ней отключится все остальное как я сказал, у меня уже есть Identity, в котором, собственно, лежит в обоих, кстати, модулях, потому что для того, чтобы модуль второй, который без Identity, без OpenID заработал, в нем тоже нужно делать некоторые настройки, и, в общем, если удалюет это identity из того и из того сервиса, то это будет голый бэкэнд, без всякой авторизации, надо понимать, что это тоже иногда может потребоваться на каких-нибудь прокси-сервисах, ну, хотя прокси, наверное, нет, соврал, на каких-нибудь специфичных простых сервисах, которые лежат за прокси-сервером, которые не требуют идентификации, служат там сервис-сервис, какие-нибудь ну в общем вспомогательные сервисы то есть это тоже легко делается дальше у меня есть маппинг и тут кстати есть такой вопрос я на днях, ну как на днях на досуге попробовал использовать мапстер вместо автофак автомаппера вернее вот, ну у меня сложилось двоякое впечатление. На самом деле, для того, чтобы Мапстер заработал очень шустро и быстро, чем он, собственно, ракичится, нужно проделать немало манипуляций, дополнительные пакеты, настроить э, сборку, то есть MS-билд. Но есть некоторые нюансы. Ну, и допустим, э, это, собственно говоря, может потребоваться, когда у вас действительно есть проект, который там супер кричитен, к производительности в общем вот этот definition system убиваешь вот эту папку mapping или добавляешь другой mapping из другого проекта с другими настройками mapping работает примерно одинаково, то есть еще профиль нужно заменить и система mapping у вас поменяется ну, на ура, то есть если прям совсем автомаппер вам, ну я не встречал честно скажу, чтобы он там влиял как-то на производительность Uh, ну, если у вас прям супер экстремально критичная система, то Mapster, конечно, вам поможет, потому что он существенно ускоряет при наличии определенных условий, которые, собственно говоря, тоже нужно выполнить, то заменить один Definition на другой тоже не составит труда. Дальше у меня есть медиатор в системе Definition, который, как вы понимаете, помните, да, что это такое, это абстрагирование, да, то есть такой это, ну, называется он медиатор. Это посредник, есть такой шаблон, паттерн, если хотите. Но надо сказать, что этот шаблон или паттерн не реализован в этом медиаторе в силу тех причин, что он немножко для других целей создавался. Но потом, ну, как это сказать-то, в общем, прикипело это имя по, по шаблону. И, в общем, надо сказать, что сам автор, Джимми Бугард говорит, что это он не реализует, в общем-то, и не должен, потому что создавался для других целей, потому что мир круче, жестче и иногда непредсказуемее в нашем системе разработки, чем просто красивые паттерны, которые, в общем-то, нужно, как и говорил всегда, использовать с умом. Есть у меня OpenID Dict Definition, который, собственно, как раз и подключает вот эту систему авторизации, построенную на AOS 2.0, и теоретически в предыдущем шаблоне есть Identity сервер, то есть один OpenIDDict удалить и добавить другой Identity сервер, собственно говоря, тоже ну, не составит особого труда. Ну, даже, если учесть, что система авторизации как таковая встроена в, в, в, в, в а, ASP.NET Core, ну, то есть в саму систему фреймворка, то э, управлять ей можно через OpenID Dict или Identity сервер. В общем-то, опять же, этот Definition достаточно просто меняется. Э, с учетом того, что и тот, и тот уже настроен, можно поменять тот на другой и даже их запустить вместе. Собственно говоря, у меня на мой э, случай это вот получилось каким-то образом. Не знаю. Ну, по запарке, конечно, получилось. Но, тем не менее, у меня в определенный момент стартануло два сервера. В общем, не делайте так никогда, но так тоже можно сделать. Еще один definition, который есть в системе, называется Swagger. И вы про него наверняка все знаете. Он встроен с определенного момента в IcePad.net Core. И здесь просто его настройки. Ну, вернее, как сказать, не просто его подключение, а именно настройка на работу с OpenID Dict. То есть, если захотите отключить Swagger, удаляете этот, Swagger, этот папку с этим дефинишном, и у вас не будет свагера В общем, опять же, все очень легко и просто. Далее есть еще Unit of Work, механизм, который подключает определенные сборки, позволяя использовать доступ к базе данных через вот этот механизм, через паттерн Unit of Work. Много всяких разных высказаний в интернете по поводу того, что не нужен Unit of Work, не нужен паттерн репозиторий и много споров о том, что нужен не нужен. Я склоняюсь к тому, что все-таки не все реализовано. А, стоп, не договорил. О Unit Work и репозитории не нужны, если вы используете Entity Framework. Ну, как, ну, в общем-то, любой orm. Потому что этот ОРМ как раз и есть тот самый репозиторий, тот Unit of Work, который позволяет, собственно говоря, реализовать тот самый паттерн, который уже у всех на слуху. Еще раз, вот с точки зрения других фреймворков я говорить не буду. А вот про части Entity Framework я скажу: да, он реализует. Такое э, понятие как DBSet это практически есть репозиторий, который позволяет собственно, э, делать те механизмы, те методы и функции, которые реализованы в репозитории. Но не все, не полностью и не всегда до конца э, правильно. То есть есть, ну, в общем по-простому да, сказать, если есть DBSetup, то есть э, часть фреймворка, entity фреймворка который отвечает, допустим, за репозиторий, и дабы контекст, который отвечает за Unit of Work, ну так вот, если вот кавычками помахать возле ушей, ну псевдо вот этими кавычками, то. Эта реализация не ваша, это реализация Microsoft. И какие-то изменения внести туда вы не сможете. Вы не сможете добавить пейджинг, вы не сможете добавить валидацию запроса, вы не сможете добавить авторизацию какого-то там или проверку ролей или пермишенов. Это вам придется делать дополнительно, это вам придется делать вне этого фреймворка. И вот с этой точки зрения Work на мой взгляд, нужен. Внутри которого есть репозитории, которые как верхний уровень над... Entity Framework могут реализовать вот этот недостающий функционал. Теоретически это как бы две порословики одного и того же уровня, но вот как только Entity Framework откроет код, вернее, разрешит впендюрить туда то, чего мне хотелось бы впендюрить я буду считать это полноценным Entity Framework, а до тех пор пока э, нет, не, не буду. Ну и, в общем-то, смотрите, есть еще у меня одна демонстрация на сегодня. Есть такая штука, называется Visual Studio Code. Наверняка вы про нее слышали. У нее есть extension, который называется Thunder Client. Это что-то наподобие Postman или Insomnia. На самом деле, чем дальше лес, тем больше она мне нравится. И она позволяет делать запросы. В общем-то, и эти запросы мы сейчас проделаем. Давайте запустим собственно говоря, тот сервис идентификации, который мы создали переключимся в тандер клиент Visual Studio, я загружу набор запросов, кстати, я их положу в гид, вы можете себе то же самое загрузить, и посмотрим как сделать запросы собственно говоря, к этому самому OpenID дикту но уже на основании конкретного клиента, потому что часто тоже спрашивают как обращаться как создавать, как конфигурировать Поехали. Итак, я напоминаю, что у меня запущен э, этот Identity модуль, в нем он готов принимать запросы, давайте его свернем и я, ну давайте откроем страницу вот так вот красиво Хотя она нам не понадобится. Вот у нас есть клиент, который может собственно говоря делать запросы. А это я ставил. Ну давайте тоже его сделаю поменьше немножечко. И поставлю ему режим всегда наверху, чтобы можно было удобно отслеживать, какие запросы к нему проходят. И первым делом как работает identity сервер. Смотрите, у меня здесь подключение как раз к этому серверу. Я дергаю метод специальный, который описан в спецификации АОС 2.0 который должен сообщить что за сервер, чего он может, какие у него возможные респонзы, какие саппорты, режимы работы какие клаймы он может поддерживать, и это включено в спецификацию, даже Identity Server, в общем-то, эту, эту страничку всегда показывал, и можно было проверить, что у вас включено. На данный момент у меня включено авторизационный код, у меня включен пароль режим, инфлоу, так называемый client credential, который по большому счету сервис-ту-сервис, service service, ну и refresh токен в общем-то, вот сейчас это все включено. Теоретически вы можете удалить ненужный вам и как бы более обезопасить свой сервис. Дальше у меня есть возможность получения конкретно вот client credential. Есть метод, который в данном месте описывает, что мы должны передать сервер. Ну вот я его выполняю, вот у меня пролетает запрос. Обратите внимание, я получаю тот самый клиентский токен, то есть access токен с которым клиент может ходить между микросервисами в нашем случае ну, вернее, в моем случае, да, между моими микросервисами и, собственно говоря, делать запросы причем, вот здесь в токен давайте посмотрим, что в него включено я вот так вот скопирую вернусь сюда напишу GVT. ну, давайте MS в рояле не играет здесь просто описание того, что есть ну, здесь просто вот описано что это такое, то есть на каждый из клеймов в данном случае я вот вижу что у меня есть информация о том что это за клиент пришел, ну, потому что сервис то сервис, он не требует логина и пароля ну и теперь давайте дернем другой метод собственно говоря этот метод организован уже по принципу пасворда то есть паспорт флоу так называемый, здесь обратите внимание немножко побольше параметров я снова выдергаю, я снова копирую и перехожу снова ой, на закладку, ну давайте в этот раз gvt айо, потому что тоже на слуху известная страничка, Ctrl-V, вот он дешифрован, и здесь уже немножко побольше информации, в том числе есть информация о том, что это такое, ну и в данном случае здесь удобно, кстати, смотреть, когда токен будет закончен. Ну и э, э, другие есть значения, которые также мне могут пригодиться для моего пользователя Ну в данном случае SAP, э, допустим, name, email. Ну у меня email с name совпадает, это у меня просто такая настройка У меня есть набор ролей, которые пользователь э, может иметь Ну то есть это можно сделать на основе ролей Можно роли удалить и оставить как вот здесь вот в данном варианте климы. И этих клаймов может быть много. И если сделать древовидную систему, то можно сделать любой сложности настройку по авторизации. Ну, как, как там говорится то обычно. В кривых руках и калькулятор зависает, поэтому все как бы хорошо в миру. Да? То есть, если у вас будет миллиард вот этих вот policy неймов, то есть policy, то есть uh, клаймов, то с токеном они будут тяжело ходить. В общем, нужно будет думать по производительности. В общем, еще раз повторюсь, в кривых руках и калькулятор Зависает. Ну и теперь э, давайте обратимся к странице Log Pages. Я ее дерну, у меня, как вы видите, авторизайшн не дану. Ну, э, также этот тандер клиент э, дает, как и все остальные, собственно говоря, клиенты API, э, дает возможность э, получить токен. В общем, вот я открываю получить токен, нажимаю логин, пользователь. Подключился. Это я закрываю. Переключаюсь снова в Thunder. Здесь у меня токен обновился, делаю запрос, не работает. Ну, прикольно. А, я, видимо, не обновил или не на том. Да, нет, все правильно, я не там обнажал. Вот. И теперь у меня токен рабочий. Собственно, здесь можно сделать автоматизацию этого обновления. но я не делаю сознательно. Вот. И я получаю те же самые, как бы запросы и результаты запросов, которые, в общем-то, делал и через UI. Здесь повторим запрос, обновили токен, свернем, сделаем запрос, окей. Ну и вот тот самый getRolls, я тоже делаю. аус. А, ну здесь я уже просто токен подставляю. Кстати, токен можно делать вот отсюда, вот так вот send скопировать, и с этим токеном можно еще вот, вот таким вот образом получить информацию, Ctrl-V, вот вы видите. Ну, здесь у меня не показана проля информация. но не важно. А, потому что у меня в этом токене нет пролей. Давайте вот с этого возьмем Ctrl-C, Get roles, и выполнить. Ну, здесь я вот, как вы видите, менеджер. В общем, токены, как вы понимаете, они отражают ту необходимость, которая, собственно говоря, служит этой аутентикации. Если сервис to сервис то там как бы... Какие токены, ну, в смысле, какие там роли, ну сервис дергает другой сервис, какие роли у сервиса. Ну, дернул и дернул. А вот когда пользователь уходит, у него есть уже некоторые ограничения. И в данном случае на примере двух токенах я вам показал, что у одного есть роли, у другого нет роли. Ну, в общем, как-то вот так вот это работает. Так, давайте снимем эту штуку. Давайте пока свернем. И переключимся в презентацию так, кажется я забыл показать прогон тестов, но давайте наверное в следующий раз а, нет, у меня будет сейчас еще одна демонстрация, мы походим по коду и заодно ну давайте прогоню тесты, давайте переключимся снова в Visual Studio <laughs> забыл показать про тесты давайте я сразу покажу, ну то есть наверняка это встроено практически во все клиенты и здесь на самом деле в этом клиенте клиент есть тоже возможность запустить все тесты, ну вот вы видите они прошли или почти прошли GetRolls, а, ну у меня, видимо, нету, я втекнул не тот логин, да, вот, ну ладно, не будем вдаваться в подробности. тесты эти настраиваются, можно проверять определенное значение, наличие определенного параметра в пути, или в JSON, или в, а, в так называемом а, респонзе, ну, в общем, я думаю, что здесь ос особо нет смысла заморачиваться, не знаю, раньше почему-то он проходит, но, не знаю, давайте еще раз проверим, Тесты, здесь, здесь просто нету. Ну, видимо, это старая версия или вот этот вот. А, в этом нету. Ну ладно, неважно. Господи, поехали дальше. А, давайте вернемся в Visual Studio и пробежимся по те, тому, какие, в общем-то, есть вот эти дефинишные. Я давайте включу побольше. Опять забыл в самом начале. Итак, смотрите, у меня вот здесь вот на, на моменте есть такое понятие как папка, то есть definition, и в ней есть те, которые я озвучил на схеме, как выглядит, ну, например, сидинг. Мы уже про него смотрели, вот я кликаю сидинг, у меня здесь лазер есть, я знаю, как это работает, точно знаю, где это искать. Например, медиатор. У меня есть э, вот такой definition, и здесь подключается папка, э, то есть ассембли, и в этой папке лежат все файлы, которые как раз за этот медиатор отвечает. Здесь транзакция подключается, есть какая-то базовая реализация, которая может быть использована для транзакций, для реквеста. В данном случае реквест на vModel покрыт вот этой самой транзакцией. OpenID Dict. Ну, здесь тоже примером, например, вот OpenID Dict. Здесь... То же самое, мы подключаем OpenID настраиваем определенные параметры. Здесь я постарался добавить как можно больше комментариев, что добавить, что удалить, если вы хотите сделать то, то или и то. Есть даже примеры вот такого вот управлениями вот этими вот токенами, вот этими клаймами, вернее, которые попадают э, непосредственно в токен. Есть валидация, ну, в общем, я думаю, что тут как бы на самом деле видно все. Что еще есть? Например, Unit Work тот самый, который подключает сборку Unit Work, и далее это можно использовать. Есть, э, ну, например, есть есть э, так, есть у нас где-то тут application, где как раз, э, да, да, да, да, да, да, да, секунду, вот, нет, не нашел, вот тот самый м, database initializer, сейчас, секунду, секунду, секунду, найду, где-то здесь было, нет, я потерял, identity, наверное, да, вот, ой, не попал, в identity, ну вот, кстати, fluent validation подключается таким образом, что в сборку э, подключается validation на assembly, и, собственно, вот тот самый Identity, в котором есть настройки именно для SP.NET Core. Система логина, которую вы уже видели. Ну и здесь вот система Permission, в которой регистрируется. Здесь же есть курс, здесь же есть еще дополнительные штуки. Вот Identity, User Identity подключается где-то. Все в примерах, все доступно, можете смотреть. Это, на самом деле, очень, на мой взгляд, круто. Так, еще я хотел показать вот что, смотрите, если вы помните, его в Identity Server был такой файл Identity Servers Config, в котором создавались клиенты, в котором производилась настройка, здесь все уже немножко работает по-другому с OpenID есть так называемый Worker, который является хостом сервис, то есть он работает в бэкграунде, и, собственно говоря, отвечает за то, чтобы проверять наличие того или иного клиента. Есть у меня вот такой клиент, есть у меня Authorization Flow клиент. В зависимости от того, какой тип клиента, у него подключаются те или иные настройки. Надо сказать, что в OpenID Dict это сделано намного... Ну, на самом деле доходчивее и понятнее. Мне даже поначалу было сложно, потому что я думал, что опять наворотили, а нет, все нормально. Ну Но и, и здесь, кстати, надо сказать, вот эти вот урлы, которые здесь указаны, они как раз указывают, куда подключается этот и тот. Если для примера, да, то есть, если вы захотите еще каким-то клиентам авторизоваться, нужно сюда будет добавить этот урл или удалить эти. И, в общем, мне кажется, все очень наглядно. Так, наверное, нужно показать еще одну штуку. Смотрите, у меня вот этот самый OpenDefinition, ну, допустим, я хочу подключить какую-нибудь, я не знаю, сборку. Для примера давайте тоже щелкнем, я создам папку, ну, не знаю, давайте ее там, демо, опять же, создадим. И я хочу подключить какой-нибудь модуль, я не знаю, там, ну, не знаю, давайте DemoDefinition, пусть будет .csharp, и собственно говоря, чтобы мне сделать новый definition, а да, он же у меня работает да, хочу, пусть будет definition, я его естественно неправильно назвал а, вот, для того, чтобы подключить какую-то новую сборку давайте закроем ее вообще-таки а, чтобы она у меня заработала в этой системе definition ничего проще нельзя придумать, нужно просто сказать, что это app definition, какой-то новый definition, вот он и, в общем, здесь мне нужно сказать override. И что я хочу сделать. Если в сервисы, то у меня здесь теперь доступны сервисы. Более того, у меня здесь доступна еще и конфигурация. Вот, если захочу подключить контроллеры. Или у меня тут еще там, пачка всяких всяких э, разных дополнительных, как вы видите, экстеншенов, которые в систему встроены. Если вы установите какой-то Nougat пакет, он, соответственно, станет доступен и здесь. Ну и как вариант, ну, например, Health Check, допустим. Ну, кстати, да, допустим, я хочу сделать э, Health Check Definition. и, Ой, неправильно написал да что такое вот и собственно говоря add health check definition ну на самом деле вот вот он готовый новый definition в системе появится автоматически давайте тогда вот эту штуку вот так вот я переименую F2, F5. здесь нужно поменять namespace мы его теперь используем без скобок стоп вот, и теперь, когда у меня Hellstack подключен я могу сказать вот таким вот образом поставить бряку, запускаю я просто создал новое подключение и как вы видите, у меня сейчас система стартанет вот упала breakpoint сюда то есть все подключается автоматом из коробки легко и просто более того, если я допустим не захочу использовать check какой-нибудь э -э сервисе, я просто <зыв> удалю эту папку и у меня все как работало, так и работает я считаю, что это очень удобно во всяком случае, мне, <зыв> мне очень нравится вот, ну и, наверное, нужно еще сказать про endpoint, те, которые вы видели на экране. Смотрите, здесь есть endpoint, который authorization, здесь есть endpoint, который токен. И надо говорить, что в Identity Server они были реализованы из коробки, так называемый то есть по дефолту а здесь вам придется реализовать это заново и сначала, но я сделал вот эти endpoints, чтобы вам было удобнее проще это все оптимизировать и как-то приходить к своему контексту своим задачам, к своим собственно говоря потребностям и здесь есть то, как это работает как это обрабатывается пример, ну мне кажется это очень удобно более того, здесь вот эта система маппинга она скрывает эти описания из системы свагера ну то есть если вот сейчас я запущу это у меня identity model то вы не увидите авторайз здесь вот а если я уберу ну например вот этот и например вот этот и снова запущу то соответственно вы увидите это все вот он авторайз и здесь есть авторайз и по-моему токен а ну да это авторайз нужно у токена вот этого сделать то же самое вот где-то здесь вот ну, я думаю, что понятно, как это работает. На самом деле, да, вот какой-то ненужный файл у меня появился. Ну, ладно, давайте удалим. Ладно. А, неважно. В общем, вот эти примеры здесь они есть. И вторая, на мой взгляд, такой серьезная штука, которая требует некоторых там обработок. И здесь можно увидеть, как это все аутентифицируется. Я думаю, что вот эти вот внутренности вам будут полезны ну и если говорить про ну, опять же, допустим, давайте про токен говорить, то это опять же тот же самый up Definition, но он теперь называется point только потому что я могу так вот написать endpoint Points, и у меня все Endpoint и вот как, как на ладошке пожалуйста, смотрите, очень удобно есть техники зовут definition, но у меня ну, допустим, definitions тут уже у меня все definition выпадают опять же с точки зрения нейминга и поиска, вот, то есть навигации по файлам это очень удобно и в частности есть у меня опять же endpoint, который называется event -item. это логи так называемые просто какая-то заглушка для демонстрации того, как это работает есть система маппинга на пост, на get, на put на замаппленный конкретный метод на методе стоят определенные настройки, в том числе авторайз в том числе как группировать, и в общем все это работает через медиатор, дергается конкретный request. все view валяется в этой папке, все query, ну например get event page и валяется здесь, и собственно здесь собственно как сказать то по-русски там, здесь используется Unit юнита work, используется автомапер, который легко переключается ну относительно легко переключается на мапстер, тем не менее ну вы же это не каждый день делаете, поэтому не составит особого труда ну и вот я хотел показать предикат билдера, который меня достаточно часто спрашивает, он здесь показан в действии, как это работает ну и вот вот как-то так так, давайте переключимся обратно в презентацию и продолжим Итак, дальше поговорим про еще некоторое количество полезностей, я озвучил такое слово как Permission, то есть разрешение, они настроены и я собственно говоря показал как они работают, все хендлеры реализованы и как минимум вы для примера можете их использовать. Также существует тот самый предикат Builder, который позволяет э, строить динамические запросы LinkQ. Это тоже на самом деле очень удобно, особенно когда вы вырабатываете некоторое количество параметров, и их количество варьируется. Также есть Unit Work, собственно говоря, который позволяет вклиниться в пайплайн так называемой обработки запроса, а это значит возможность логирования, например, или возможность валидации, или даже возможность подключения транзакций. В общем, все есть как бы внутри. Ну, есть такая штука, называется GitInfo, которая может на UI, наверное, вы обратили внимание, показывать текущий бранч или текущую, допустим, версию. Или тег какой-то определенный вашего, ну то есть собранного репозитория, это на самом деле удобно, когда вы используете систему ci cd чтобы точно знать, что вы публиковали именно то, что, собственно говоря, нужно, и это мне кажется очень удобно. Ну и другие всякие разные фишечки, их на самом деле очень много. Этот фреймворк, Nimble фреймворк вынашивается уже несколько лет. Изначально он. Собственно говоря, практически ничего не умела, теперь это полноценная система, которая может масштабироваться ну, на настоящие продукты, то есть то, что можно с легкостью выкидывать на продакшн. Ну и, собственно, вопрос возникает, как эту штуку использовать. Если говорить про то, как это делаю я, то, в общем-то, тут нужно говорить про то, что в этом программе есть. Мы уже знаем, нужно говорить про то, что, собственно говоря, он позволит сделать. Итак. Nimble Framework позволяет быстро, ключевое слово быстро, построить безопасную, ключевое слово безопасную микросервисную архитектуру, защищенную стандартами АОС 20 то есть спецификация работает. Это международный, как он называется, industrial стандарт, не помню, да, то есть производственный стандарт, наверное. Это значит, что у вас с АОС 20 который поддерживает несколько типов Flow, можно использовать этот самый Framework, Nimble Framework и для Authorization Flow, и Service-to-Service -service Flow, и там Password Flow, и даже Refresh Token Flow, в общем-то там, ну, вернее, это не Flow, это тип ä, запроса. А вот, и, и вы можете любой из них подключить, настроить и использовать. То есть, очень гибкая система. Более того, OpenID Dict с AOS 2.0 можно использовать сторонние, так называемые, идентификатор. нет, авторизаторы, ав серверы авторизации. Например, подключить, я не знаю, Яндекс, не знаю, GitHub, например, аккаунт, в общем, надо понимать, что этот OS 2.0 достаточно гибкий вообще в своей реализации. Ну и так как он основан на OpenID Dict, который пришел на смену Identity Server, надо понимать, что это open source, он развивается, постоянно ребята что-то делают умное, хорошее и красивое, как минимум защищают его, внедряя разные дырки безопасности, вернее, закрывая дырки в безопасности. И я думаю, что нужно смотреть теперь в OpenID Dict, потому что Identity Server немножко помирает. Ну и э, я его использую как среду для тестирования. Изначально он для этого и создавался. То есть максимально быстро накидать количество каких-то сервисов, которые поднимаются буквально там по одному клику, допустим, там в какой-нибудь докер или кубернетис на пода раскидать разные сервисы и посмотреть, как они между собой взаимодействуют, поиграться с производительностью. Ну, в общем, я думаю, что. Здесь как бы не требует дополнительных объяснений. Ну и более того, если говорить уже про ваше ну, заинтересованность в использовании, тут ничего более как набор уже реализованного функционала для каких-то ваших внутренних или даже не внутренних а для ваших личных потребностей, да или для производственных. Вы можете запустить шаблон один из с identity ой, вернее с OpenID там, ну то есть салос 2.0, или без него. Ну, например, как backend или API, еще говорят, ну не API нет не API API для вашего SPA приложения, это будет можно сделать из любого шаблона или из того и из той версии, в общем ничего не помешает, это как бы их можно особо, обособленно каждый из шаблонов использовать отдельно вне зависимости друг от друга далее, я считаю, что большое количество ну, механизмов как минимум, да, паттернов ну паттернов, наверное, не очень много а принципов и механизмов, которые как примеры реализованы в этом шаблоне ну как минимум на посмотреть я думаю, это тоже полезная штука дальше, если говорить про инфраструктуры это зависимости между проектами это вот этот вертикал слайс архитекта, это clean architecture, ее механизмы, основы во всяком случае заложены в эти проекты и вы их тоже можете с легкостью использовать ой, все, устал ой, это я вслух сказал, черт ну и на этом я наверное с вами буду э, прощаться потому что мне в принципе больше рассказать то и нечего вам всего хорошего, пишите комментарии, пишите, собственно говоря, правильный код, и тогда вам будет счастье. Я с вами прощаюсь, всего доброго и до новых встреч.